здравствуйте друзья с вами наталья пугачева практикующий психолог и астролог согласитесь что в некоторых домах вы себя чувствуете превосходно это может быть ваш дом или это может быть работа или возможно дом ваших родственников или друзей а бывает наоборот ты приходишь кому-то в гости и вот просто но вот необъяснимо, что ну, ты место себе не можешь найти. Ты даже когда ты уже уходишь, ты чувствуешь себя как выжатый лимон. Это все объясняется достаточно просто. Помещения нас либо поддерживают, впитывают, либо наоборот будут истощать. Одна из возможных причин наш господин Я оказался в ловушке у дома. Вот так работают законы метафизики, что наша натальная астрологическая карта пересекается с энергиями дома. В прошлом видео я вам уже начала про это рассказывать. а Сегодня будет продолжение, и сегодня я расскажу информацию для господина дня. Вода – инь, дерево – ян, дерево – инь и огонь – ян. Сразу скажу, что сделать аудит дома над предмет ловушек – это такая вот небольшая часть из того, что мы с вами умеем или будем в ближайшем будущем уметь делать для того, чтобы быстро помочь себе с помощью абсолютно волшебных знаний фен-шуй плюс бадзи. Ну, это, образно говоря, только расчистка территории, как вот, знаете, при в самом начале, когда мы начинаем ремонт делать, вот гораздо важнее будет то, как и чем мы будем потом наполнять свое жизненное пространство. Чтобы, например, вас повысили в должности, чтобы помириться с мужем, поддержать свое здоровье, ну или получить что-то хорошее для нас. Это быстрая технология помощи себе за счет определенных манипуляций на уровне своего жилища. Иногда бывает достаточно разместить в нужном секторе дома определенный символ, например, свой портрет, и вопрос очень скоро решится сам собой. Хотите узнать еще больше информации об этом методе? Приходите на открытый мастер-класс, где на интересных примерах вы увидите, как с его помощью консультанты Бадзи решают вопрос «Вот я вижу в карте что-то плохое, а что с этим делать?». Мы с вами научимся соединять Бадзи и Фэншуй. Вы узнаете, почему их можно применять вместе. Вы узнаете, как то, что вы видите в астрологической карте Бадзи, можно, так сказать, перекладывать на открытое пространство. Переходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, и вам обязательно придет приглашение на бесплатный мастер-класс. А сейчас я продолжаю рассказывать про ловушки, которые поджидают нас в наших домах и квартирах. А от вас я жду лайки под этим видео. Итак, вода инь. Если у вас, господин, дня вода инь, символами инской воды могут быть картины, постеры с, об... с изображением дождя, облаков, тумана. Могут быть статуэтки крысы или стеклянные новогодние шары на подставке с падающим, знаете, такие там падающий снег, такие красивые очень. А еще это может быть увлажнитель воздуха. И это все будут символы инской воды. И они... Не должны находиться в вашем доме или офисе в секторе быка на северо-восток потому что в быке это самый такой холодный знак и в быке очень сильный холод, мороз. А вода, как только что мы говорили, это дождь. Капли воды, они в сильном морозе будут замерзать. И как бы вода теряет свою функцию. В воде очень важно течь и перемещаться. Поэтому в быке она не может этого делать. Она там замерзает, не может двигаться. И в быке ей будет, мягко выражаясь, неуютно. Теперь поговорим про дерево ян. Дерево Ян может быть представлено растением. Если у вас есть растение со стволом, то вот, собственно говоря, это и есть дерево Ян. Также это могут быть изображения или скульптуры раскидистого, такого большого раскидистого дерева. А еще символами Янского дерева могут быть кошки, тигры, представители кошачьих. И плохо человеку, если его символ будет расположен в секторе свиньи, на северо-западе помещения. Свинья ⁇ это у нас бурные холодные воды, такого моря или большой реки или океана. И эта вода... Если дерево оказывается в воде, то дереву, корни начинают гнить, считается, и в общем дереву в свинье плохо. И мы с вами переходим к иньскому дереву. Что же будет символом иньского дерева? Это самые разные изображения цветов, трав. Это могут быть ковры, покрывало с растительным орнаментом или просто цветок в горшке. Кролики, зайчики, статуэтки или, например, игрушки тоже будут символом иньского дерева. Где ему критично плохо? В каком секторе квартиры? На юго-востоке, в секторе дракона. Дракон – это большая гора, толщину которой маленький цветочек, вот этот маленький росток не может преодолеть. И поэтому оказывается как бы в ловушке и без света. Ему там и страшно, и плохо. Янский огонь. Ну, это у нас, конечно, символ солнца. И, соответственно, самые разные картины, фотографии, даже детские рисунки, которые мамы с удовольствием прикрепляют на стену, все это будет относиться к янскому огню. Также зеркало могут быть символом солнца. Ну и, конечно, змея. В змее доминирующий скрытый небесный ствол как раз является огонь Ян. Где не должно быть символов янского огня? На северо-востоке, в секторе тигра. Земная ветвь тигра – это могучие высокие деревья, верхушки которых могут скрывать солнце. А ведь ему так важно светить, согревать и радовать все живое на земле. Поэтому в секторе Тигра символа Солнца не должно быть. Лучше все эти символы убрать из этого сектора. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. В следующем я вам расскажу про господина дня Огонь Инь, Земля Ян и Земля Инь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы подписаться на наш канал и не пропускать следующие видео. Все самое интересное вас ждет впереди. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч на нашем канале.